Ковры создают уютную обстановку, дарят тепло и комфорт. Ковер может жить долго и служить нескольким поколениям. Периодическая химчистка ковров профессиональными средствами на специализированном оборудовании способна вернуть им новизну, свежесть и красоту. Химчистка номер один осуществляет чистку, стирку, мойку, реставрацию ковров с отбеливанием бахромы и обеззараживанием. Мойка обеспечивает глубокое промывание и полное очищение ворса до самой основы. В процессе химчистки ковров удаляются любая грязь, пыль, посторонние запахи, споры патогенных микроорганизмов, клопов столь опасные для аллергиков. Сушка ковров проводится за 12 часов. Позвоните нам, мы вывезем и привезем ваш ковер бесплатно. Контактный телефон 8 928 862 62. 62. Химчистка номер один. Прикоснитесь к чистоте.